Всем привет! Краткий обзор меланжера 77 кг от фирмы Кадзама. Это уже второй меланжер, который мы купили у наших друзей из Кадзама. Здесь он уже немножко доработан. Доработан чем? В этом меланжоре стоит контроллер температуры. Как это работает? При включенном контроллере вот там такой стырек стержень который контролирует температуру продукта соответственно если температура высокая то контроллер замедляет меланжор, дабы немножко его остудить если же температура маленькая скорость увеличивается и достигается нужная температура довольно таки ноу-хау от фирмы Кадзама. Хорошая, красивая, эстетически приятная на внешний вид вещь. И очень функциональная. Спасибо Кадзама, что доработали.